Здравствуйте, я Павел Срамашин, создатель курса «Провокация развития». Тогда, когда я придумывал этот курс, моя главная метафора была такая. Есть люди, которые уже умеют, и они готовы этим умением и знанием делиться. А есть люди, которые учатся сами, и они являются исследователями, они ищут новое. Провокация развития и для тех, кто уже умеет и является мастерами, и для тех, кто ищет новое. В том смысле, что это один и тот же человек почти всегда. Каждый человек в чем-то мастер, уже творец, и в чем-то находится в состоянии старта, в состоянии, в каком-то смысле, растерянности, предстоит большой путь. И главная метафора – это восхождение. Как сказал один великий, «целостность – это гора без вершины». Как бы высоко я ни поднялся по этой горе, мне чем дальше, тем больше просторы открываются впереди. Провокация развития о восхождении и о целостности, о том, чтобы развиваться в сторону собственной самореализации, собственной гармоничности и в сторону того, чтобы, создавая отношения с другими людьми, в какой-то момент увидеть, что во всех отношениях я как будто бы строю... Контакт, строю разговор с самим собой, с тем собой, которого я вижу в другом человеке. Именно поэтому я приглашаю вас на занятия курса «Провокация развития» Рига, Москва, Санкт-Петербург, возможно, в ближайшее время другие города. Это занятия для взрослых, зрелых, амбициозных людей, которые в чем-то уже герои и молодцы, и чемпионы, в чем-то предстоит большой путь. И для реализации собственных возможностей предстоит принять много маленьких и больших решений.